И снова уже предвесение настроение в Гамбурге 12, 13, 14, 15 градусов в ближайшие дни. Наступит скоро весна, опять зацветут сады, пыльца, пчелки, птички. Но кто-то будет сопливить, кто-то будет кашлять, и у кого-то это будет только очередная аллергия. И что с этим делать? Врачи, естественно, будут давать нам те же самые лекарства, которые давали. То есть, организм накопленную слизь за зиму будет выводить, а мы будем брызгать в нос, чтобы перекрывать эти выходы, и чтобы она накапливалась в гаймаровых пазухах, и снова болела голова. И, в общем, какой-то выход из этого должен быть, и он, конечно, есть. Наши бабушка его знали, они делали взвар из таких трав, как солодка, которая выводит слизь из организма, и давали нам пить из малины или что-нибудь. Подобное. Сегодня, если такие возможности, конечно, у меня есть взвар, тимьяные солодки. Это старинный способ, как выводить слизь накопленную за зиму из организма, чтобы не было этих постоянных соплей, кашлей. Особенно хорошо, если у вас есть дети, это давать, потому что дети с удовольствием это пьют, очень вкусное на на вкус. Можно добавлять чай в напитки, куда угодно, дети будут пить с удовольствием. Таким образом можно избежать этих простуд и этих осложнений. Это не лекарство, но это возможность вывести ту слизь из организма, которая в любом случае будет накапливаться, если мы этого не делаем. Потому что других способов я особенно не знаю. Это стоит 6 евро. В принципе, можно купить мед, он тоже будет выводить, но мед это общий тонизирующий напиток, а это непосредственно напиток, который будет выводить слизь из организма. Поэтому, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А те, кто пробовал, сегодня уже вы можете заказать на сайте. Я как раз получил немножечко, среди своих я уже раздал. Кто еще не заказал, звоните, если находитесь в Гамбурге. Если в любом другом городе Земли, нас по сайту можете заказать, я скажу, где это взять. Изумительная вещь. Покупайте, живите без насморка, без кашля, если хотите. И с хорошим настроением. Я вам этого искренне желаю. Живите без боли.